Бам! Симулятор или же Симулятор а, бомжа Ну и об этой игрушечке и о многом Другом в сегодняшнем выпуске Поэтому поставь пожалуйста лайкосик под данный Видосик, мне очень нужна, важна Твоя поддержка. ну а взамен за твои Лайки я буду радовать тебя годными Крутыми видосами по самым разным современным Видеоиграм, таким например Вот как это и не только Ну а мы друзья, начинаем Что из примечательного Сразу, то игра уже переведена На русский язык, да, как видите, можно его поставить в настройках В основных а, Русский язык уже а, имеется Ну и давайте начнем новую игру Посмотрим, что это за симулятор бомжа то такое у нас тут завезли Я уже снимал э, симулятор бомжа Как-то раз, да, у меня есть на канале Видосик, но только там другая игра А это совершенно новая Которая вышла буквально э, Вчера, позавчера Поэтому, зритель дорогой, приятного тебе Просмотра, погнали! Итак, начинается игрушечка, давай посмотрим как же нам сейчас нехило так досталось ой-ой-ой ты жив я уже начал беспокоиться приятель черт возьми это кто это корзина мощно нас ударила тогда Чё? блин ты правда ничего не помнишь я карл карл телега твой лучший друг черт возьми карл откуда ты свалился вообще до недавнего времени а потом корпорация Гатпром превратила меня в тележку из супермаркета надо мне вернуть Тело. Ни хрена себе, мы уже это совсем вниза, аж с телегой общаемся. Ой, и мозг твой тоже. Они где-то половину вырезали. Бомж. Не парься, я тебя всему обучу. Друзья ведь за темы нужны. Начнем со снов. Чтобы выжить, нужно есть и нужно пить. Черт возьми. Я и так примерно догадывался. Ну, а если так что ж, ты помираешь от голода и жажды. Ешь и пей! Это главное, говорит нам корзина. С глазами, которые намекают Для того, чтобы выжить, нужно поесть и попить uh, Из вот этих вот мусорных баков Поищи что-нибудь съедобное в мусоре Итак, друзья, у нас сразу же новое задание в новой совершенно игрушечке в этом симуляторе бомжа. Подумать только, ребятки, мы сейчас общались с корзиной, с продуктовой, и супермаркета, которая нагружена всяким э -э хламом. Неплохо так она выглядит, да, с глазками, с артом, разговаривает. Ну, нифига себе, докатились мы, однако, а? Вот это жиза у нас, да, надо же было таких, до таких-то низов докатиться, что теперь корзины с глазами нам мерещатся. Ну, ладненько, пойдемте, ребятки, все-таки по а, заданиям. Нам нужно поискать еду где-нибудь вот в этих вот мусорных а, бачках. Ничего интересного привыкает. Давай теперь вон тот ящичек, точнее, вон тот, он мусорный бак. Так, закрываем обратно, давай-ка в этом посмотрим. Пабам. ищи дальше, что-то мне не везет сегодня, друзья дорогие. Так, ну-ка, опа! Прелестный хлеб! О, really хочешь жить? Жри! <laughs> Говорит мне корзина с глазами. А, ну что ж, давайте, кстати, эту корзину Карл вроде как зовут. Да, это же Карл у нас, да? <laughs> Карл. А, вот, ребят, хлебушек. Давайте попробуем. Хлеб тухлый. Одна, ш... Одна штучка, как его покушать Употребить на правую кнопку мыши О, можно еще его и переворачивать Посмотрим, ох, какой сытненький Вкусненький, хлеб уже гням И да, индикатор все-таки у нас Немножечко повысился Наверняка на помойке что-нибудь осталось Надо только откопать Пробуй пнуть Пока никто не видит, за небольшой... это небольшой вандализм Тебе ничего а, не будет Так, а как пинать? Опа Бесполезное, как говорится, оно Ничего интересного мы тут не нашли Так, отличненько. Давайте посмотрим вот в этом бачке Ой, побросала тут немножечко Ну ладно, ничего страшного Мне же сказали, что за незначительный вандализм ничего не будет Скомканная упаковка А можно как-то куда-то это все дело поднимать, подбирать Куда-то складывать Неспроста же корзина рядом со мной катается Так, давай это тоже по пнем Почти закончили, может быть найдешь что-нибудь попадется ну-ка, давай попробуем этот мусорный бак тоже пнем. На! Че упало? Вот, огрызок а яблока. Овощи полезны! Да-да, фрукты. Жри Fru давай. It. Ну, ладненько. Как говорится, за неимением другого и это подойдет. Заморишь червячка на какое-то время. Отлично, да, мне уже лучше, It's я, лучше, я смотрю. The вот the только, I похоже, ты скоро сдохнешь от обезвоживания, говорит мне корзина с глазами. Куда поехала? Стоять! Ты куда, корзина? Давай-ка покопаемся в мусорных пакетах. Если повезет, найдем коробку прокисшего апельсинового сока. Ну что ж, давайте попробуем, попинаем. Так, мусорный пакет взять. Бросить, взять. Можно, кстати, бросить сильно, можно бросить просто. Ну-ка, второй мусорный пакет. Памс. Так, что-то какая-то бутылочка из-под из колы, похоже. Да, у нас бутылочка. Можно вот так посмотреть, повертеть. Но тоже ничего особенного. Так, и третий. Как всегда, здесь на третий раз точно что-нибудь да попадет. Че это такое? Отлично, клади в меня, потом продадим Сковородка, друзья Сковородочка, Карл, ваш передвижной инвентарь В нем можно хранить предметы Ну-ка давай запихнем в нашего Карла Ох ты, oh, <laughs> нифига себе По-моему из него больше вылетело, чем залетело Металлом это хорошо, но надо что-то там а покопаться надо в куче мусора Пойдем, это же наша работа Давай поищем вот в этой куче мусора Ну давай поищем, что здесь можно найти Так на е удерживать Давай-ка пошаримся в мусорке, что мы нашли. Дохлый номер, да? Да, пить здесь, похоже, нечего. Я тоже так думаю, ничего мы не нашли. Похоже, придется поделиться с тобой из задачки, в смысле? А какая нафиг заначка? <связать> ну да, у меня <связать> все это время была заначка. <связать> да, знаю, в текущем состоянии я не могу ни пить, ни есть. <связать> Нет, умереть я тебе не позволю. И не смотри на меня так, блин, угощайся. Оказывается, у этого Карла была вода. Взаимодействуйте с Карлом, чтобы открыть инвентарь. И он нам сказал об этом только сейчас. Ах, ты же развалюха такая, а ну ка иди сюда. Нельзя его бить, опачки, да, друзья, на самом деле есть у него тут водичка, бутылочка целая, апельсинового сока, который нехило там восстанавливает нам Так, взять на R, uh, Ctrl-R взять все, назад, E употребить, то есть мы можем uh, взять вот таким вот образом бутылочку, да, также ее повертеть Нифига себе, у него какая офигенная просто бутылочка лимонада, ну и выпить на ПКМ, замечательно okay, pal, Ладно, приятель, если body, мы but... хотим вернуть мое uh -huh. тело а, бухатим, конечно. И твой мозг тоже понадобится твои сверхспособности. Я не знал, что у меня есть сверхспособности. Какие еще, черт возьми? Ты же повелитель голубее, черт возьми! Ну, возможно, что-то я не помню. Ага, а вот только голубятню твою разорили. Скорее всего, жуки украли всех птиц, пока над тобой ставили опыты в гадпроме. Действительно, да? Ну-ну, жуки, одна из двух бомжовских группировок, что рулят здесь. Мы состоим в Клоповской группировке, а они в жуковской. А что надо делать с жуками? Хрен его знает. Давить, конечно же, вот что! Запрыгивай, есть у меня один шпион, который расскажет нам, где отыскать твоих... Пташек, встаньте за Карлом и взаимодействуйте с его ручкой, чтобы прокатиться. Вы, Если вы потерялись, нажмите М, чтобы открыть карту. <реклама> да неужели? Серьезно? Да ни хрена себе. Это же просто GTA какое-то, только бомжатское, да? Смотрите тут как все у нас, как в GTA-чике GTA-шечке какой-то, да, карточка такая. Чем-то мне напоминает и стилистика, значков и прочие всякие вещи. Ну ладненько, сейчас поживем, увидим. Маршрут простой, значок миссии на компасе показывает, где находится следующее... А, цель, ну в принципе я да, могу уже Ее отследить до да, следующей цели Где она? Пока не вижу ни хренашечки Пока вижу только какие-то красные точки Я и а, все, ну давай встанем За Карла, памс А, и, и сразу же появилась у нас наша цель Ну что ж, давай прокатимся, Карл Черт возьми, поехали Так, а вот эта бутылочка, что я ее ставил-то, подожди Тебе, Ее же тоже можно складировать, наверное Да, yeah, да, вам крышка В смысле? От чего крышка-то? Почему крышка? Типа я нарушил, видимо, миссию, мне сразу же крышка. Крышка от бутылки, что ли, или что? Или в прямом смысле крышка? О, мусорные кучи, подожди! Я здесь еще не шарился сегодня. Ну-ка, может, повезет. Че за... Почему мне крышка-то сразу? Я, видимо, просто отклоняюсь от текущей цели. Надо следовать указаниям Карла, да. Не отклоняемся пока что от цели, да, идем по значкам. Да, так, что у нас можно слезть сли... сли... Так, стопы, стопы, смотри, сколько народу! Выдает друзей, а потом не стыдится им в глаза смотреть. Вы их тупые жучьи глазенки. Говорю тебе, жуки низшая форма жизни. Мы клопы никогда бы не, пи... не предали друзей, да, приятель? Конечно, конечно, да, рассказываю. Я тебя слушаю внимательно. Итак, куда нам дальше? Мы катимся, черт возьми, ребятки, катимся, как будто бы едем на машине только с коляской продуктовой. Так, осторожней, человека не задави! Осторожней, да, люди тут ходят у нас, значит, немножечко. Да, такой вот городишко у нас, смотрите, бомжатский. А, судя по описанию игрушечки, да, это у нас бомжиград, он так называется. То есть игрушка передает по максимуму атмосферу бичевской, такой, знаете, жизни. Да-да, со всеми ее вытекающими Так, ну что, когда нам, куда нам вообще, где конечная цель? Пока что едем просто по маркерам а, Реально напоминает чем-то ГТАшечку пока что, да? Но, с, мне кажется, с очень маленьким Миром. О, можно же на shift... Ах ты же Человека сбили, а! Я надеюсь, сейчас мне не будет хана. И вот, похоже, мы приехали Мы, похоже, приехали Да, туда, куда нам надо Там какой-то вон чувачок стоит, кстати, на шифт Можно было еще усилиться, побежать побыстрее Так, ну что? Что у нас тут дальше? Доступные задания, а, помечены на карте буквами. Так, да, я понял, понял, принял. А, Войдите на обозначенную территорию, чтобы начать задание. Ну что ж, давайте-ка начнем. Сюжетное задание помечено буквой С. Я понял. завершено жизнь на улице. А что теперь? Жизнь не на улице будет, от а дома теперь, да, заходим сейчас в дом или куда? Ну что ж, давайте подойдем к этому прыщилыге. Здорово! Ну что? А, вот и он! Эй, жучара! борза какой наш. Тихо, ближе не подходи, смотри в другую сторону, а я буду смотреть в противоположную. Идеально, так я смогу разговаривать и не пугать народ. Жучара, чего? Ничего, перейдем к делу, мне нужна информация о... Я знаю, зачем ты здесь. Про твоих украденных голубей весь город говорит. Я знаю, где держит одного из них, но за эту информацию придется раскошелиться. В смысле? Сколько тебе надо? 10 баксов? Ну ты жлоб, конечно же. Я не жлоб, я бомж. Разница в одну букву. Не слишком большая разница. 10 баксов. Хм. Ну что ж, похоже, нам придется сейчас заняться какой-то деятельностью, да, чтобы подработать. Итак, мне тут показывают некоторую справочку. Попрошайничество состоит из двух стадий. Сначала пишите желать жалостное послание на кусочки картона, потом до достаете счастливый стаканчик и тычете им в прохожих. Чем талантливее надпись на картонке, тем больше денег соберете. Менять надпись можно в любой момент. Хм, вон оно как. Ну что ж, давайте попробуем заработать первые 10 а, баксов свои. Удерживайте тап, чтобы открыть меню навыков, и выберите попрошайниче, чтобы включить или выключить режим попрошайниче. Так, ну что ж, давайте, ребятки, рано или поздно это должно было случиться, ведь мы же все-таки в шкуре бомжа. Так, нажимаем тап. И тут нам должна открыться, вот она, способность попрошайки. Выбираем ее. И сейчас нам, я так понимаю, надо написать какое-нибудь попрошайническое слово. Ну, давайте, пускай это будет, например, такое вот слово. Вот такая надпись у нас будет. Черт возьми, действительно, ребят, наша надпись здесь у нас на бумажечке. А теперь потряси стаканчиком у них перед рылами, чтобы привлечь внимание. Ну и деньжат раздобыть, конечно же, если повезет. Так, ну что ж, кто мне поможет сегодня? Давайте искать. Ты мне поможешь или нет? Ну-ка. Так, подождите, не надо рисовать. Нам не надо, принимаем как есть. Да что ж такое, человека упустил. Догоняй давай. А поможешь, нет? Поможешь? Держи. Хм, добрый человек, спасибо тебе большое. Доллар 34 у нас есть. Так, ты мне поможешь? Помогите, пожалуйста. Помогите, совсем без дома, без, без, без носков, без трусов, без всего. Кто чем сможет, помогите. Надеюсь, поможет. Отличненько. И 2.24. Какие щедрые люди-то у нас днем. Смотри, что творится, а. По доллару пихает. Этот вообще мало положил. Помогите, пожалуйста. Помогите, дом сгорел, ничего не осталось. Отлично, спасибо большое вам, дорогая женщина. Так, помогите, пожалуйста. Держи, нифига себе. Какие здесь богатые люди. Однако, каждый практически помогает. Ты, похоже, скоро, скоро с голоду сдохнешь. Да, действительно, я вижу. Так, давайте что-нибудь перекусим. Так, мне нужно что-нибудь поесть. Кстати, можно есть прямо отсюда, не доставая предметы. Прям из корзинки можно брать и кушать все это дело. Так, ты, ты поможешь мне? Нет, чувачок. Алло. О-хо-хо-хо! Вандализм! Подожди, подожди, сам напросился. Тихо-тихо-тихо. У нас, похоже, драка завязалась. Я не хотел, чувак. Я хотел по-другому это все дело решить. Ох ты, бог сбок, смотрите, что творится. Я должен дожить до завтра. Я понимаю, что вандализм. Иди отсюда. Так, что-то наша, ребят, миссия похоже накрывается медным тазом. Я не хотел, серьезно, я хотел просто, как обычно, да, попрош... попрошайничать немножечко, да, принимаем. Все как есть. Так, пойдемте дальше, ребят, нам нужно выполнить свою миссию. Пойдем вот у этого чувачка спросим. Ты мне поможешь или нет? Жаль, не могу дать больше. Мне и столько будет достаточно. 4-10, отличненько. Денежки-то идут. Трудный период, да. Ох, ты не поверишь, какой трудный. Мне просто день продержаться до ночи, простоять. Ну а ты мне поможешь? Нет? Алло, это не тебя случайно я мутузил? Че он кричит? Ээээ, -э -э! ты, ну, вним... ты игнорируешь меня? Смотрите, игнорирует. Вот, держи. О, спасибо тебе, добрый человек. А это кто такой? Мент, похоже. Смотрите, смотрите, это же мент, это мент, это полицейский. Убегаем, убегаем на другую сторону. Вот, мне кажется, с полицейскими тут дело туго. Поможешь? Береги себя, ладно. Ладно, но ты, по-моему, похоже сама на какую-то бомжатскую э, тетю, судя по твоей одежде. Ну ладно, спасибо за помощь. Так, ну а ты мне поможешь, нет, чем-нибудь? Береги себя, ладно? Да, хорошо, я как-нибудь побеспокоюсь, ты побеспокойся о себе сам. Так, ну-ка, пойдем на ту сторону, тут у нас очень много людей. Кто мне поможет? Держи, держи, отлично. Нифига себе, сегодня рыбный день. Секунду, вот, держи. Такими темпами мы реально... Быстро наконец. Отличный приятель, пошли обратно к этому. В смысле, это кто меня столько подкинул? Вы смотрите, как быстро у меня прибавилось. <laughs> Было 7 баксов, осталось а аж 11. Ну, ничего-то я, мне кажется, лишнего насобирал. Так, куда нам надо идти? Пойдем обратно. Надо переключить режим на какой-нибудь другой. Ох, как легко и просто тут режим это переключается. Все, переключились мы на режим. У нас похоже, стемнело, и как, как я погляжу. Да, нам нужно опять туда же, в тот переулок, к этому типу. Нам нужно выкупить у него информацию очень важную. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого получится. Ну что, здорово, насобирал я 10 баксов. С вами приятно иметь дело, говорит нам жлобяра. Птицу держит вот Bugs в том вот... Один из жуков заперся see. вместе с голуби в клетке, well, пока остальные ищут покупателя. Так что поторопись, пока они не вернулись. Ну что ж, 10 баксов мы свои отдали. У нас еще остался бакс 28 как говорится, на продукта. А куда корзина делась? Ты что тут катаешься далеко так от меня? Ну, держись поближе. Не укатывай слишком далеко. Пойдем, посмотрим. Пойдем, заберем нашего голубя. Где-то здесь его держит. В этом закутке. Надо только добраться до него. Подожди. Ага, вот он. Вот он, этот типок нашего голубя, Значит, тут заныкал он. Эй, ты, отдавай мне голубя. А, Ха-ха, что-то потерял. Хочешь вернуть свою ненаглядную пташку? Back? Ох ты, вот он наш голубок-то, а? А как тебе такое предложение? В смысле? Ты охренел ли? Слышь, ты парень. Я тут, значит, бабла отплатил. Ну и чего ты стоишь? Дай сдачи. А посмотрите на прохожего и нажмите Т, чтобы показать средний палец. С удовольствием. А ну-ка, держи-ка, да. Ха, меня так просто не разозлить. Что, засал. Попробуй его засать, говорит мне корзина. <laughs> да что, серьезно, что ли? Ну давай, чтобы помочиться. Нифига себе, это как в пост или что ли? Ну-ка. Черт возьми, да, друзья, это так оно работает, на-ка, получи-ка, чё, иди сюда, давай-давай-давай, потанцуем, что ли, давай, на, держи в зубы прям, на, еще раз зубешник, на-на-на, замиксовал просто типа вообще в два счета. неплохо, приятель, устроил ты ему, однако золотой дождь, а теперь пора вернуть э, голуби, так, а можно их оббирать как-то, да, ну чё, получил на орехи, на, эти еще тебе ещё парочку... Чтобы не выпендривался. Круто, ребятки, здесь оказывается можно сделать, справить нужду на кого-нибудь. Ни хрена себе, игрушечка, однако, мне нравится. Так, ну что тут у нас такое? Кто это такой? Голубок, здорово! Чего ты мне можешь предложить, голубок? Голубка мы все забрали. Сейчас это твой, твой единственный голубь. Использую этого малыша с толком. В смысле... Ой, ну и... Мал... Или малышку. Ож, ох уж эти ген... гендеры, блин. Так вот, птаха твоя выглядит слабовато. Надо сходить к голубине, она поможет. Типа прокачать голуби, что-то поможет. Карл, сюда. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Куда ты укатил-то? В смысле, отпусти! Еще один жучара. Говорящая тележка, у тебя новая игрушка, да? А оно не с места. Отдавай сюда голуби или этому уродцу крышка. Еще один какой-то жлобяра, да, жучара. Поможешь, приятель? Конечно, помогу. Тап, и выберите новый голубиный навык, чтобы взять его на вооружение. Так, какой же у меня новый голубиный навык? Давайте посмотрим. Сюрикен? Серьезно? Ну-ка. Удерживайте. Так, это я понял. Похоже, голубиный сюрикен снова с вами. И вам, к вам вернулись запретные техники предков. Допустим. Он летит по прямой, впиваясь во врага, наносит урон и даже может сбить э, с ног, если попадет в голову. Надо срочно потестировать, что-то мне прям понравилось. Лучший вариант может оснастить гол... голубе толерантной взрывчаткой. Голубе толерантной взрывчаткой. Ну что ж, давайте попробуем. У меня появился голубиный сюрикен на пол, прям в голову. ха серьезно. С одного выстрела вырубил чувака. Хорошее оружие. Слушай, голубя это кидаться, оказывается, прибыльно. Точнее, очень даже эффективно. Ну что ж, поехали дальше. Какой нафиг вандализм? Поехали! Нам нужно сейчас... А, если вдруг забыл, вы с Голубини уже 100 лет знакомы. Если бы не ее особые яйца, никаких супергеройских... Но в последнее время ты к ней не часто наведываешься. Она тебя не забыла, она иногда странновато себя ведет. Ну что ж, поехали, посмотрим. Точнее, почти всегда. Ну ладно, всегда. Короче, странный к странной какой-то Голубине мы едем, но Голуби в беде что-то там не оставит она. Так, давайте-ка ускоримся. Здесь можно же ускориться на shift. Вот это я понимаю. Смотрите, мы как летим быстрее тачки. Вот смотри, рядом тачка, да, едет слева, а мы на, на своей тележке и быстрее ее жмем. Так, что, мы уже на месте практически? Да, друзья, мы на месте. Вот пешеходочка. И тут, смотрите, какая-то сходка. Здорово! Опаньки, похоже, а не мы одни решили навестить голубиню. Какие-то бугаи, смотри. Голова жуков, твою мать, проверить не могу, что это она нас прогнала. Я был уверен, получится договориться старая вдова. Это ты? Как ты? Какая разница? Жуки, окружить его и уничтожить. В смысле, меня заметили походу. Ну и рожа у тебя, конечно же. Осторожно, жуки покрупнее драться умеют. Так, давай-ка мы отойдем сейчас. У меня же есть голубины и сюрикены. Где, блин, они? Где мои голубины? На, получай в голову, смотри, застрял. У тебя голый во рту, на-ка еще. Подожди, подожди, сейчас я отойду. Надо держать расстояние, на, держись, жирный. Нифига себе жирного даже с одного удара, но этих-то слабочков, понятное дело, что оп, и все, готово, остался здоровый самый, а ну иди сюда, а ну-ка отведай-ка вот этого голубя, на, голубиной почты не желаешь, что-то у меня улетел голубок куда-то в сторону, на, еще разок, ха, -ха. что, завалил что ли, лежачик бить, говорит, нехорошо, а я воспользуюсь ситуацией, а ну-ка получай, может тебя еще так добить, ну-ка подожди, у меня же есть рукопашечка, а ну иди сюда, большой, а ну иди сюда, но на но по зубам Все, хватит я Жукам кранты, пора навестить голубини Я думал гораздо сложнее будет А тут оказалось все достаточно легко И просто, В чем мы можем с тобой сделать? Так, поднять можем этого бугая Нифига себе, сильный оказывается Наш с вами бомжичок Да, такого бугая поднимает Просто-напросто бросает его туда-сюда Ну-ка, а если посильнее? И посильнее тоже можно Да, оказывается, я тоже не из робкого десятка-то Бомжичок-то у нас крепкий мужичок Так, ну что, приехали мы к голубине Пойдем сходим, посмотрим, что там такое нас ждет Здорово, здрастили Иди дальше Я постою на шухере, вдруг жуки нарисуются Конечно, конечно, главное, чтобы тебя не угнали, не угнали Каталка Да и вообще, слишком она занудная Ну, а, то есть, одухотворенная для меня ну, ну что ж, пойдем посмотрим На эту одухотворенную, странноватую Голубятню, или как ее тут зовут Здравствуйте я тут, значит, хотел голубка своего обновить. Давно не виделись, друг голуби мне уже рассказали, что с тобой натворили эти противные жуки. Дай-ка взгляну на твою птичку. Нифига себе, у нее видос. Ах, какая жалость. Раньше он был такой большой, а теперь совсем скукожился. Это э, я не понял. Ты это о чем? Ты о чем говоришь-то, ты старая корга? Я про дух этой пташки. Он сжался от страха. Бедолага сначала потеряла дом, потом его отобрали у хозяина и держали в неволе. А, хм, а я тоже думал, про что это ты имеешь в виду, скукожился. Однако еще не все потеряно. Если о голубе хорошо позаботиться, его дух вновь станет большим и сильным. Так-так, тебе нужно восстановить голубятню, и тогда твои птицы вернут былой потенциал. А, ну я понял, на что вы намекаете, да, нужно найти а, необходимые компоненты. К сожалению, помочь я тебе с этим не смогу, да, нужны Для голубятни нужны детали и навыки, которых у меня нет, как говорит нам эта голубиня. Однако, мои крылатые друзья подсказывают, что на свалке металлолома обитает некий артист, возможно, он тебе поможет. Угу. Ситуация, смотрите, развивается, развивается, как у нас, да? Я помечу его местоположение на карте. Не забывай навещать меня, если тебе потребуются семена или подарки для прекрасных uh, пташек. Я понял тебя. А теперь ступай. С Строй голубятню, а я пока отправлю друзей поискать твоих пропавших пташек. Бесплатно, по старой памяти, конечно же. Что-то она очень много болтает. Я надеюсь, ты закончила? Да, закончила. Завершено. Клетка, у тебя есть свободные очки бонусов. Нажмите на C, чтобы открыть экран персонажей и потратить их. В смысле? Это уже РПГ какая-то получается. У меня есть, есть какие-то навыки. Очков бонусов одно. Надо ознакомиться для того, чтобы что-то правильно распределить. Повышает шансы найти что-то полезное в мусорках. Строительство базы, семена быстрее прорастают. Какие-то семена, бой Голубины, навыки быстрее восстанавливаются На что бы потратить мои вот эти вот очки? Я даже не пойму, медленный обмен Замедляет голод А, вон оно что, это типа выживание Это типа ресурсы, повышает шансы получить деньги По прошайничествам Ага, вы теряете меньше денег, когда попадаете в больницу Ничего себе Снижает цены в магазинах Из одного набора ингредиентов можно сделать Две смеси Ха, ну-ка, ну-ка, повышает урожайность ингредиентов Для алхимии и что-то еще, смесь... Я даже, друзья, не знаю, что, если честно, развить мне твердость, повышать лимит здоровья. Я думаю, это мне не особо важно, потому что я что-то пока что не заметил трудностей со здоровьем. Так, а вот, наверное, по ресурсам, вот это вот я, наверное, все-таки выберу. Да, пускай у меня будет навык ресурса. Вот это вот мы выберем, чтобы я находил больше полезного в мусорках. Ну и давай уже попробуем, затестим. Эй, телега, точнее, Карл. Мне хочется попить и поесть Надо бы срочно утолить голод и жажду Есть такое дело и есть такое а, дело Ну что ж, поехали, у нас следующая задача Нам нужно с тобой сейчас ехать на свалку Ох, смотрите, полицейские Главное полицейского не давануть Так, что-то я забыл совсем про мусорки Я забыл совсем для чего, как говорится, мы здесь Дайте проехать-то, а. Что-то, блин, столько людей развелось Не проехать, не пройти Дайте нормально проехать, бичу так, так, так, тут можно проехать? Вот сюда, кстати, можно, наверное, зайти? Ну-ка давай, я посмотрю. Загоняем. О, очки, есть такое дело. Загоняем. Да, друзья, это просто рай для бомжа. Коробочки с ноги, вандализм. Ну, но вроде бы меня пока не записали в вандалы в жесткие. Коробочки, кстати, ломаем. Да, я так понимаю, нам вот этот материал пригодится. Все, сюда пихаем старые Покрышки. Они тоже сюда, наверное, поместятся? Легко. Нам это точно нужно? Ну, я не знаю пока, чувачок. Может быть, что-то мы из этого полезного потом возьмем. Так, что-то здесь я тоже нашел. Батарея какая-то. Давай, тоже сюда пихаем. Да, все в Карла. В корзиночку. Здесь у нас, смотрите, это что такое? Пор Пропановый бак пустой. Ребят, я не знаю, мне пригодится это или нет. Но мы шаримся. Так, а это что такое у нас? Этот замок можно взломать, взломать улучшенным голубиным сюрикеном. Что это такое у нас? Подожди, это же перо. Перья одной из сорока Я так понимаю, это какие-то а, секретные места, которые... По нахождению которых мы будем Получать, открывать какие-то достижения Скорее всего. Ну что ж, зритель дорогой Вот такая у нас игрушечка под названием Бам Симулятор э, Где мы отыгрываем роль бомжары да, Которая у нас, значит, шныряет по городу Ищет все приключения на свою Пятую точку. Ну и выживает Конечно же, да, исходя из того Что ему э, дано Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу Игрушечки Бам Симулятор? Напиши, пожалуйста свое мнение в комментариях Я с удовольствием прочитаю и непременно тебе Отвечу, надеюсь обзорчик тебе понравился И ты смело сделаешь Определенный осознанный выбор Стоит ли тебе играть в бам симулятор В 2021 году или же а, Нет, ну и для того чтобы Братишка Скрэч продолжал играть дальше В бам симулятор, давай наберем На это видео хотя бы 50 лайкосиков И братишка Скрэч исполнит Обещанное, ну что ж друзья Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся И услышимся, продолжение Конечно же следует We'll